В жизни, как в физике, закон сохранения энергии. Если что-то где-то прибыло, значит, где-то что-то убыло. Здравствуйте, очередные черные лыжи на слезарь тесте. Для меня непонятны, неизвестны. Раньше я их по ощущениям не катал, по крайней мере, не узнаю. Ну, давайте разберемся в катании, что с ними так, не так. Ну, вот. Лыжи по катанию делятся на две части. Да? Это катание в жестком, каком-то умятом, укатанном. Понятном снегу, таком, либо по трассе подготовленной, либо вне трассы, но ну, где уже как бы давно не было с снегопада, ничего не происходило. Вот. Это одно дело. И компания в какой-то действительно мерзлом, рыхлом снегу, эти лыжи проваливаются под снег. Вот совершенно две разные лыжи, совершенно две разные песни. Значит, на жестком снегу с ними все вообще отлично. Они едут как заправский карф. У них и хватка хорошая, и стабильность хорошая. Хотите быстро, хотите медленно. Очень, очень мне понравилось. У них комфортное боковое проскальзывание. Прекрасная, то есть на неровной Насти, неровной корке, она не убьет в ноги, при этом не теряет контроля вообще, все прекрасно, все великолепно, отлично уже вообще. При этом у нее очень пружинистая начинка качественная, она очень хорошо амортизирует все, вообще все грыхавы, все. То есть, там, где она не проваливается в снег, она вообще шикарно идет, вообще шикарно. При этом она позволяет кататься в таком достаточно широком диапазоне смешанного снега. Но к сожалению, не в целине, не в морозном снегу. Значит, в морозном снегу у него начинаются проблемы, носку не хватает слытья, он жесткий, он проходит мимо снега. Вот, задник, в связи с отсутствием брокера полного и жесткости, он проваливается и не продавливается, и не поворачивает никак. Значит, единственная возможность катания в целине на них, это при хорошем уклоне, при мягкой целине, при хорошем уровне подготовленности и техники. Вот будет фан и очень хорошо. В остальном, конечно, это не фрирайдная лыжа. Это больше некий такой внитрасовый универсал. Всеядная лыжа. С другой стороны, я могу сказать, что, наверное, по моей практике вот, в Казани, такая лыжа, наверное, более правильная, более нужная большинству чисто статистических лыжников. Потому что реально, если мы... Посмотрим статистику, то практически никогда у нас не получается так, что мы приехали в горы там на неделю, и на неделю получили паутер. Ну, паутер буквально там день-два, в остальном во всем это смешанный раскатанный расколбас, на котором мы там ездим, унимаемся, потому что лыжи не отрабатывают, не цепляются и так далее. Вот эти, вот эти лыжи, они как раз вот, вот для расколбаса и для укатки-раскатки. Они шикарные, Прекрасный. отличный вариант, именно как фрирайд универсала. Все. Наверняка поставлю их в рейтинг, вот, чтобы разобраться с местом в рейтинге, пойду по тысячу соседей по категории, если найду что-нибудь достойное, обязательно расскажу, чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайки, пока.